Мир вам всем. Uh, я хочу поделиться моментом, у меня произошел на работе, и потом спеть песню. Это более как бы инцидент. Um, Она связана вот таким моментом. So я так uh, рада пасторем вот этим, что он поделился, потому что это о преобладании. У меня на работе обычно мне не разрешается делиться. Um, work, uh, I take care of. На работе мне не разрешается делиться вещами за uh, больными, которые я делюсь. Но эта семья она обратилась ко мне вчера, то я имею право uh, поделиться этим моментом. У нас сейчас больной, ему 37 лет, ну как больной, он в больнице находится, у него произошел инцидент 30 лет назад, ему было 7 лет, он находился дома с папой, он спал, он повернутый был на кровати, отец рядом сидел, или ну, рядом обои отдыхали мимо проезжала машина, было какой-то drive-by shooting, я не знаю, как по-русски, но проезжали и выстреливали. И они подошли к, их, к нему особо на дому и через окно выстрелили прямо в этого мальчика маленького, который спал. У этого ребенка не было даже возможности ничего, это не то, что он лентяйничал, он плохо вел, ребенок просто повернутый был и Итак, это печально такой вот момент. Я не знаю, все детали, семья это разговаривает на испанском языке. То есть, вот у нас барьер английский и русский, а это испанский. И я стараюсь с ними как-то общаться. И вот 30 лет они ухаживают за этим мальчиком, они попадают в нашу больницу, я его видала пару недель назад, и я озвучила на своей групповой такой трагический момент, что... Я вижу, он мучается, но Бог мне не допустил за ним ухаживать, я просто сидела рядом, за другими ухаживала больными, и я смотрела в окошко, и я смотрю выражение у него, лицо явно говорит, что ему больно, но медсестра, которая была подставлена над ним, ей как бы все равно и я просто начала за него молиться потому что я как-то ей подмикаю, знаешь, он как-то выглядит, что ему неудобно а, это он всегда так не знаю, и я начала просто молиться за него смотрю и отпускает его я пошла домой и я озвучила на своей там групповой что вот такой момент произошел если даже ничего не можешь, просто молись видишь что-то, просто молись и проходит э, на пос последние дни его в нашей больнице, э, меня ставят за ним ухаживать, и я начинаю ухаживать, и отец их, его, мальчика этого, говорит, ты номер один, ну, по-испански, you uno, you uno, ты ä, первая ну, медсестра, и он показывает как бы из всех, я говорю, no, uno, es... Иисус Христос. Я слышала, что по испански имя Иисуса как-то похоже. И я ему что-то стараюсь говорить и показываю, ⁇ uh, Бог, но ну, у меня ограничения языка. И там каждый раз с переводчиком ты не бегаешь, это просто ну, не, непрактично. И он восхищается, я вижу, каждый раз я ухаживаю, он берет телефон, звонит жене и что-то говорит. Она его покупала, он говорит, никто его еще не мыл так. В общем, я поухаживала, и мы его подготовили, чтобы он шел домой. Они решили возьмут его на искусственном питании, дыхании, и все шло хорошо. И я больше не слышала, и вот на этой неделе появляется обратно к нам у него поднялась температура и меня ставят и он такой радый, я за ними три дня ухаживала и он меня спрашивает, а сегодня ну вчера, он говорит, а воскресенье ты будешь? я говорю, нет я, он такой опечалился, я говорю, я буду на собрании он говорит, в какую церковь ты ходишь, я говорю, церковь не важно важно, что тут он говорит, как далеко она я говорю, далеко, очень далеко он говорит, как долго я говорю, весь день он говорит а перед этим какой у нас состоял разговор зашла коллега моя и говорит, что-то там начала разговаривать и он ей говорит жена всю ночь проработала ну я пару слов понимаю и я ей звоню сейчас узнать что она дома делает, думаю, она спит а она смотрит телевизор. Ну, как бы ей надо отдыхать. И он начал хвалить свой телевизор. Он говорит, у нас такой телевизор 75 инчев. Громадный, мы сидим там. А у него, у этого мальчика тоже в комнате телевизор. Чуть-чуть поменьше, но тоже громадный на всю комнату. она говорит, у меня тоже телевизор. И они разговаривают там. Меня никто не спрашивает, но я решила, вот этот момент, почему делюсь, не о мне, момент о каждом из нас, что если мы находимся где-то, мы можем тоже открыть наш рот. Я говорю, а у меня телевизора нету, они поворачиваются, смотрят на меня, что с тобой? Я говорю, я читаю Библию. Он говорит, как? Новости, спорт, события. Я говорю, ну, очень много там проблем. Очень много работы. Я не успеваю почитать Библию и сделать работу. И вот, в общем, вот в таком контексте. И потом возвращаемся к этой теме. Он начал спрашивать за церковь. Я услышала, что он говорит, что за, за католиков. Здесь момент... Вы должны понять, люди были молодые, детишки возрастали, и катастрофа происходит. Жена ну, его мне сказала, что когда это произошел момент, у нее начались много медицинские проблемы. Она жменье лекарств принимает из-за стресса. И вот 30 лет в таком состоянии человек не может как бы выйти. И он мне сказал, когда ты будешь в церкви? пожалуйста, помолись за моего сына, вот этого человека, за которого ты ухаживаешь. И я ему сказала, знаете, хорошо, но если я забуду, не вмените. И вот мне предложили засв... ну, сказать что-то. Я вам свидетельствую, что если вы живы, Библия написана написано, мертвый не может славить Бога. Даже на поломатом испанском, я им говорю, Иисус Христос из Уно, Либро, Библия, оно похоже, Иисус Христос Он один, что-то какие-то фразы я где-то слышала, и я стараюсь как-то донести человека, побудить что-то здесь другое, и он уже видит, что зашла медсестра другая, а, ваша каждая жизнь, каждый из вас, вы особый у Бога. Бог говорит, я вас люблю, каждого. Но мы часто списываем, я не умею разговаривать на зиг, я, я девушка, вот я девушка, я, я не имею права что-то сказать или... Но даже в палом этом языке вы что-то можете, вы нежно можете прикоснуться к человеку, и человек уже поймет, что что-то здесь другое, не как у всех, Ну, искренне, это не, не на показ, а от сердца, чтобы оно было. Я хотела можно помолиться, как церковь за этого мальчика он весь скрученный О, что у него произошло пуля вышла, попала ему ну как говорят, неудачное место она его полностью парализовала попала вверху он, кислород не доходил до ума то у него нет никакого сознания он только открывает глаза и все но нету никакого движения то есть по-английски говорят Vegetable, овощ, vegetative state. Но они решили, если он жив, то они будут за ним ухаживать. У него раны по всему телу, его тело вот все сколечено, скручено, и оно неправильно сформировано, потому что вот так произошло. И они стараются его взять в таком состоянии домой. Я смотрю и думаю, что они ждут. Они ждут чуда. И Бог жив в Библии написано Иисус проходил и много притесняли Его но одна женщина сказала я притронусь даже до края одежды Его, она имела веру я хочу вознести а Бог решит как оно потому что это Божье решение. И здесь момент обратно, Пожалуйста, не судите родителей, что у них. Это просто вот оборот разговора. Сопоставить картину. Я выразила все мы как-то справляемся с проблемами по-разному. И Бог говорит, я тебя люблю при этих. Вот когда мне было много, я делала очень много ошибок. Бог мне не раз не сказал, ой, какая ты, как-то у тебя не получается. Бог всегда у меня любовью поймешь с временем поймешь а сейчас мы не, да, не об этом говорим эм, я хочу чтобы вот может быть даже прикоснуться к этим родителям чтобы вот это любого не почувствовали они что-то за и они пошли лично искать христа потому что мы все какая часть тела христова не церкви а христова я хочу помолиться можно